Добрый день, вы смотрите канал форума «Свободной России». Меня зовут Дмитрий Семенов, а беседовать мы сегодня будем с поэтом, писателем, политиком Алиной Витухновской. Алина, здравствуйте. Здравствуйте. Вот буквально несколько часов назад, перед этим разговором, который мы записываем, да, вышла ваша очередная новая статья в «Новых известиях», в которой вы рассуждаете и о Нобелевской премии мира, и о политиках в тюрьмах, и даже о гомосексуальности. Вот я сейчас немножко подробнее раскрою и объясню, в чем суть. И с этого бы, в принципе, я с вами начал. Вот одна из ваших мыслей там звучит, да, что а, вот в любых традиционалистских авторитарных обществах война, она поглощала бы да, мужское гомолибидо, и, собственно, это было бы, может быть, неким спасением от тех практик, которые мы видим сегодня внутри России. А поскольку Россия ведет ограниченное количество войн, то мы, собственно, и видим вот эти вот различные опускалово, да, которые происходит в армиях и в тюрьмах, как мы сейчас убедились на примере вот последнем в Саратовском СИЗО. У меня в связи с этим вопрос к вам. Вот в тоталитарных обществах, таких как Россия на сегодняшний день, наверное, является, есть вариант только или-или, то есть или вести войну вовне, или вот устраивать такие садистские практики по отношению к гражданам своей страны внутри, или есть какой-то еще третий альтернативный путь? К сожалению, да, потому что получается, что происходит? Мы вот, Если мы будем рассматривать современный глобальный мир в принципе, то мир становится более сексуальным или наоборот более сексуальным, сексуально свободным, тут и то, и это, но тут… Одни, значит, условно у нас будет половина населения, это я упрощаю, там, допустим, ассексуалы, половина населения, любой ориентации это ЛГБТ и кто там, кто угодно. Вообще любое сексуальное проявление, кроме того, что связано с преступлениями, насилиями, педофилией, как бы это любое сексуальное поведение считается нормальным. И в этом мире... Нет никаких проблем ни с сексуальностью, соответственно, ни со социальной иерархией, где есть в этом мире есть социальные лифты, и каждый или почти каждый, естественно, нет идеальных миров, имеет возможность по этим социальным лифтам подниматься. Здесь же что происходит? Нет ни социальных лифтов, ни сексуальной свободы, и даже те же асексуалы подвергаются гонениям, как какие-то ну, неправильные люди, с ними что-то не так, хотя ну, это вообще не ваше дело, да, по большому счету. И получается, что сексуальность всегда задавлена, если она есть, да? тем более, какие-то ее формы, которые не одобряются обществом, и на фоне того, что нет и социальных лифтов, и у человека возникает масса комплексов, и там, и здесь, да. и сексуальные комплексы смыкаются с сексуальными и рождают такого рода патологии, как, например, насилие в тюрьмах, и вот эта история саратовской колонии, это, собственно, из этой серии. И статью сегодня опубликовали не только вы, еще до вас сегодня вышла статья за подписью Дмитрия Медведева в газете «Коммерсант». Посвящена она была Украине и президенту Зеленскому. И эта статья была наполнена просто вот такими вот ругательными эпитетами, типа дебильный, ублюдочный и так далее. То есть, такой достаточно воинственный хейт-спич. И в связи с этим снова на повестку дня, да, на актуальность встает вопрос, возможно ли в скором времени э, горячая война, э, возобновление горячего военного конфликта с Украиной. Тем более в контексте той информации, которая появлялась на прошлой неделе, не знаю, видели вы ее или нет, но белорусские, украинские эксперты и аналитики об этом говорили, что есть такой сценарий, что Путин будет вести войну с Украиной, но руками Лукашенко. 50-50. Я думаю, что война возможна, но война на изматывание. То есть нереальная война, что люди заходят, там, войска заходят и идутся в бои, а война на изматывание ресурса. То есть объявляется, ну, делаются всяческие намеки, из которых приходится сделать вывод о том, что война возможна, и если страна, в данном случае Украина, делает такой вывод, она неизбежно начинает тратить свои ресурсы на вооружение, на оборону, и она таким образом экономически и политически изматывается. Вот такого рода война, да. да, а взгля... да Алина, а что вообще на ваш взгляд случилось с Дмитрием Медведевым. Почему, условно говоря, Дмитрий Медведев, бывший, между прочим, официально президентом Российской Федерации, да, из того Медведева, которого мы знаем, ну, по крайней мере, по уровню риторики, да, там, что свобода лучше, чем не свобода, вдруг трансформировался -то в того Медведева, который использует кучу различных вульгарных ругательных эпитетов по отношению к президенту соседнего государства. Но у нас же страна Лакеев, не в смысле вся страна Лакеев, а вот этот весь обслуживающий персонал, обслуживающий власть, а тут даже сама, сама власть обслуживает власть, здесь никто не является, никто не имеет гарантий того, что он сохранится на своей должности. Все, все они обслуживают как бы некую иллюзию того, что они к чему-то принадлежат. Это, естественно, Лакеи, это такие гоголевские или чеховские персонажи, абсолютно комичные, Медведев сейчас показал свою комичность, он пытается бежать вперед паровоза и пытается быть более жестким, чем свой начальник, но у него это не получается, потому что он лакей, и потому что он комический персонаж, то есть он не может изобразить лакей такого рода, такого психотипа, он не может изобразить злодея, но очень хочет, чтобы держаться в том статусе, в котором есть, потому что, как мы видим, система, которая занимается чистками и репрессиями она не останавливается и уничтожает своих но ну, что мы видим с раковой да но ну, это в принципе же относительно свой персонаж да и так далее и тому подобное она не будет щадить никого это просто проявление страха и когда он нападает на зеленского в совершенно некорректной форме он фактически пишет о себе то есть тут не надо быть тонким психологом чтобы это понять а я знаете, какую штуку еще заметил, вот другой ракурс вот этой вот статьи? Когда Медведев обращается к Зеленскому, он его описывает так. Человек определенной этнической принадлежности. Ну, я близко к тексту, да, может быть, не совсем дословно, а явно намекая на еврейские корни. И в связи с этим а, я где-то уже это слышал. У нас ведь одного другого человека часто называли, помните, человек, точнее, пациент берлинской больницы. Но, а я тут не могу понять ваш, как, А как, я рель, просто... Рель, я... Рель ...между собой. Если мы говорим о национальном вопросе, то я сразу скажу, что это... Эрхо — то, что совершенно не работает. То есть, хоть мы и находимся в имитации совка, сов, на самом деле совка нет. То есть, это работает для носителей советского сознания, вот для этих людей, которые боялись, что с них начнутся погромы... Ну, это, честно сказать, очень жалко и комично выглядит. Это какие-то очень старые методички, они ничего не могут придумать, они залезли куда-то в архивы 70-х годов, там, в ЦК КПСС, достались старые гбшные методички и стали по ним работать. Но вашу вот эту аналогию я не могу понять, может, вы тогда ее поясните? Да, я ее поясню, у меня, собственно, вопрос в связи с этим возникает к вам, откуда... У них такая боязнь назвать вещи и людей своими именами. Ну, То есть сказать, что Навальный это Навальный, а не пациент Берлинской клиники, а Зеленский это еврей по национальности. Я думаю, он сам этого не скрывает, и, собственно, слово еврей не является а, да. оскорбительным. А вот здесь вот ну, что же неправильно? Потому что Навальный это Навальный, потому что он сам так себя называет. А Зеленский как раз не еврей, потому что он так себя не называет. Он, он Зеленский. И как он себя называет, и кем, о, с кем он себя идентифицирует? Надо спрашивать именно его, потому что время... Национальных идентичностей оно себя исчерпало, в принципе, и в политике, и в жизни. Сейчас такого нет. Это тоже тяжелое, как бы, наследие совка, когда кому-то прикрепляли какое-то клеймо, что ты там кто-то. Нет. Как себя человек идентифицирует, тем он и является. Так что, скорее, это было. Такое ругательство в духе Савка, То есть вы пытались как бы уязвить или оскорбить, я так думаю. Поэтому я думаю, что ваше сравнение, оно тут просто некорректное. То есть Навальный — это другая история. Давайте тогда о Навальном, раз упомянули его вскользь. Вот у нас сегодня стало известно из очередного поста длинного такого Алексея Навального, что Алексей Навальный, находясь в заключении, сменил красную полосу на зеленую. То есть его сняли да, с учета как человека склонного к побегу и поставили сразу же на этом же заседании комиссии, как он описывает, на учет как человека, ну, экстремиста или террориста, собственно, которым и присуждаются зеленые полосы на их тюремную робу. А в связи с этим, на ваш взгляд... Ухудшит ли эта ситуация Алексея Навального в заключении? Ну, вы знаете, во-первых, это все-таки информация для внутреннего потребления. Мы не имеем четкой, четкого понимания о том, как сидит Алексей Навальный, кроме как с его слов. И мы, в общем-то, подскудно понимаем, что он является виб заключенным И что бы там ни делалось, с ним не, скорее всего, я очень на это надеюсь, не будут происходить какие-то чудовищные вещи, которые будут происходить с неизвестными, а, непубличными заключенными. А, тут мы видим, что это совершенно сделано на публику. Как законы об агентах. это, кстати, тоже, что называется, спиритуальные флюиды. Я перед интервью выходила там прогуляться, и думаю, интересно, вот сейчас всех назначают иноагентом, и скорее всего придет время Алексея, да, но только его назвали не иноагентом, а вот сделали то, что вы говорите. Ну, это же массовое явление. Несколько дней назад записали в иноагенты еще много людей, среди которых в том числе поэт Татьяна Вольская, что на мой взгляд совершенно абсурдно, ну потому что, ну как, я, конечно, понимаю, это все поэт в России больше, чем поэт, но это красивые слова. То есть как поэт может повредить режиму? Ну, никак. То есть это был акт публичный, потому что эта фигура, и журналист, она где-то там засветилась в каком-то журналистском расследовании, ей кажется, я точно не скажу, ну, кажется, да, что-то предъявляли. И вот это решили напугать эту часть публики так, а эту часть публики иначе. Это один вариант. Второй вариант, что мы имеем дело действительно с таким бюрократическим маховиком репрессий, который не разбирает уже ситуации конкретных, а просто идет, грубо говоря, по всем, по какому-то списку. Кстати, более вероятный вариант. И то, что с Навального сняли одно ограничение, но сделали другое, говорит нам о том, насколько он бюрократичен, что здесь нет какого-то тонкого замысла, который мы пытаемся найти. А мог бы Алексей Навальный ведь вместо зеленой полосы экстремисты Нобелевскую премию мира получить? Я сейчас как раз хочу уже о Нобелевке поговорить. Кстати, тут тоже такое совпадение. Да, сказали вы о очередной партии на агентов. У нас как-то так сложилось в практике, что новую партию на агентов мы обычно получаем по пятницам. И в пятницу уже, собственно, мы узнали, что лауреатом Нобелевской премии стал главный редактор новой газеты Дмитрий Муратов. Для меня, честно говоря, стало неожиданным, а для вас? Для меня это тоже стало неожиданным, только, но большей частью потому, что Муратов не был в сфере моего внимания. И это, Я считаю, что это разумный и компромиссный шаг. Нобелевский комитет не мог дать премию Алексея Навального, потому что по ряду критериев он не попадает в формат самой этой премии. То есть как борцу за мир, но рядом как скандальных высказываний со Позициями, которые не устраивают по формальным признакам в западное сообщество, он не мог попасть. Второе. Естественно, мы, мы уже говорили о том, что по большому счету Запад устраивает та ситуацию, которая у нас есть. Он не будет вмешиваться, как это было во времена Рейгана, как это было во времена, в 90-е. Нет, этого не будет. Не, ну не никогда, но в ближайшее время не будет. Всех устраивает сложившийся статус-кво, и, грубо говоря, русская оппозиция только мешает Западу торговать. Таким образом, в премию Навальному они пошли бы на откровенное обострение отношений с Путиным, что им невыгодно экономически в первую очередь. Еще один момент. Если бы Алексей Навальный получил премию... Уж точно бы его назвали иноагентом за получение денег. Хотя не факт, что этот факт сработает с Муратовым, плюс он эти деньги тут же отдал. Да? Но, то есть мы понимаем, что правил нет, или нет общих правил для всех. Это не обезопасило бы его от преследования и насилия. Более того, могло бы настолько разозлить Путина и компанию, что наоборот третирование какие-то в его адрес усилились бы. То есть Алексей Навальный фактически является заложником Любое Неаккуратное и неосторожное действие со стороны Запада в том числе, оно могло закончиться для него фатально. В таких случаях, в случае таких прецедентов, все вопросы, и это не секрет, секрет полишинели что называется, решаются кулуарно. Как-то дипломатически договариваются и как-то в результате кого-то отпускают, но либо не отпускают. То есть такой жест, как премия, он бы ничего не решил, а, может быть, и ухудшил бы его положение. Ну и плюс, премию вообще не могли, могли дать не в России. То есть Запад все же показал, что он наблюдает за нашей ситуацией, это дает определенные надежды и определенные шансы для маневров. Тот же Муратов таким образом может являться каким-то лицом оппозиции он может говорить что-то, как мне кажется, фактически без для себя. Потому что, ну, такого человека уже теперь вряд ли кто-то будет трогать. И после того, как стало известно это решение, как раз вот в минувшие выходные на российских пропагандистских каналах, оно, соответственно, тоже обсуждалось в итоговых передачах. И поразительная вещь. Первый канал дал достаточно такой нейтральный сюжет про Муратова НТВ — хвалебный сюжет про Маратова. а «Россия-1» устами Дмитрия Киселева, наоборот, наехал. Что явно свидетельствует о том, что у Кремля пока нет единой позиции, как на это реагировать. Методичек, видимо, методички не подоспели к главным редакторам телеканалов. А вот для российской власти как раз-таки такое внимание да, со стороны Нобелевского комитета и вручение премии Дмитрию Муратову, оно скорее неудобно или скорее оно никак как бы, на них не отразится? Я думаю, скорее никак. Я думаю, никак. Это действительно компромиссное решение, которое на данный момент устраивает абсолютно всех. А для гражданского общества в России это скорее хорошо? Для гражданского общества в России это скорее хорошо, потому что у них появился что называется, законный представитель, который, повторюсь, без опаски для себя, в отличие от Алексея Навального и других, может говорить какие-то вещи публично. Хотя радикально, конечно, никакой проблемы это не решит. Это все мелкая дипломатия, это все жесты, это все игры, это все театр. Однако, вот смотрите, именно сектор гражданского общества, он скорее такой оппозиционный фланг, также уже который день обсуждает это решение. И тут много хейтеров обнаружилось, которые вот считали, что премию нужно было дать Навальному, а то, что ее дали Муратову, это чуть ли там не какой-то вселенский массовый сговор, сговор, такое компромиссное решение. А вот и если мы вспомним предыдущих лауреатов Нобелевской премии мира, которые вот там были из России, да, ну из Советского Союза, может быть. Всегда же были такие противоречивые фигуры, которые раскалывали общество. Это вот только у нас, так в России, или это в принципе везде, что касаемо Нобелевской премии мира, или любой премии в области вот такой более гуманитарной, а не технической, оно раскалывает так или иначе любое общество. Да, с гуманитарными премиями большая проблема, они действительно являются политическими, экономическими и дипломатическими, они не даются за это. Это идеальный текст, вот если это идеальный писатель с идеальными текстами, это не гарантирует того, что ты получишь Нобелевскую премию. Единственное известное мне исключение, это Иосиф Бродский, но в конце концов, ведь это право комитета и, людей, и его участников, принимать решения и мы не можем, в отличие от химических формул, математических, каких-то научных концепций да, в других областях, мы не можем доказать, что один литературный текст хорош, а другой плохо. Это все очень умозрительно и субъективно. Ну вот да, так. Только мне кажется, что осуждать это... Ну как бы уже глупо, мы должны понять, что мы давно живем в мире, который не живет по критериям такой вот какой-то детской правильности, такой вот справедливости, и что мир не, да, изначально не устроен справедливый. мы фактически сейчас видим мир, каков он есть, и для мира, каков он есть, его подлинной антологии, то, что происходит еще не так плохо, грубо говоря, как могло бы быть. И вот в контексте Нобелевской премии Дмитрия Муратова некоторые из политологов заговорили о возможных политических амбициях, которые могут, может быть, даже появиться вопреки самим желаниям Муратова. Вот в связи с этим, как вы считаете, сможем ли мы увидеть Дмитрия Муратова как лидера да, всей оппозиции, объединяющего там ближе к 2024 году? Нет, как психотип этот человек совершенно не похож. Его психотип не подходит под... Политического лидера я не увидела, я послушала несколько в интервью, не увидела никаких задатков на политического лидера, никакого никаких претензий. Более там мне казалось, что он растерян и даже немного напуган. И для него это какой-то вот груз ответственности, который, конечно, это очень приятно, но он не уверен, что он хочет его нести. Нет, я думаю, такого не произойдет. Еще одна новость а, уже минувших выходных, точнее даже вчерашнего дня, вот я не знаю, кстати, вот эту новость, а, к какой сфере отнести новости шоу-бизнеса, ЧП и криминал или все-таки политика. Речь, конечно же, о ДТП, в которую попал автомобиль, в котором ехал Ксения Собчак и которая, к сожалению, для другого автомобиля закончилась плачевно, в том числе и с погибшими. Вот вы, кстати, к какой категории такую новость относите? в первую очередь, к политической. Естественно, действия всех представителей «путинской» в кавычках, элиты и мы должны рассматривать с политической точки зрения. Тем более, что Собчак баллотировалась и играла в этом спектакле. Только не сравнивайте с тем, что баллотировалась я, потому что я баллотировалась без договоренности с кремлевскими представителями, просто чтобы заявить о своей программе и, в принципе, о себе. О том, что вообще здесь есть либералы настоящие, а не игрушечные. То, то есть она фактически участвовала в спецоперации по продлению путинского правления и я думаю с точки зрения последствий жертв это было куда более фатальное событие чем сегодняшнее ДТП а сегодняшнее ДТП не сегодняшнее вчерашнее простите, а вчерашнее ДТП только подтвердило собственно ее намерение сущности, кто она вообще является и как поведет себя российская элита. Во-первых, при любом форс-мажоре все эти люди, все эти чиновники, строящиеся, они весь что, ринутся прочь в аэропорт. Это же просто картинка, это тоже вот, это, это проявление ее подсознательного. Ведь мы видим, что она судя по всему, не была, ну, никто бы не был не, не продумала на месте, как ей себя вести. Она действовала то, то четко в соответствии со своим бессознательным. То есть она фактически показала, кто она есть, абсолютно антигуманный человек, потому что любой бы нормальный человек остался там и э, поднял бы всю там прессу, чтобы этим людям помогли и так далее, и тому подобное. Как я поняла из СМИ, она и скорую не вызывала, этот факт отрицается, она просто ринулась прочь информация от нее появилась там на несколько часов позже, чем ее ожидали. Это тогда уже, когда она, судя по всему, проконсультировалась с юристами. И, судя по всему, ей просто потому что она испугалась, и ей, было, ей было что скрывать. И учалась она, потому что не поняла. То есть она была настолько, настолько уверена в собственной безнаказанности всегда и во всем, что решила, что ей действительно вот можно делать все. И только потом ей объяснили, что вот с моральной точки зрения, с точки зрения... Общество, этот поступок будет выглядеть очень не в ее пользу. Но я думаю, что власть ее будет прикрывать, конечно же. Но я уверена в этом на 100%. Но в принципе но, да. ситуация показывает, что, что кто есть кто в России, кому все дозволено, кому ничего нельзя. Кто здесь и чер, кого можно в буквальном смысле давить. Но с другой стороны, Алина, она все-таки как бы не была да, за рулем, была пассажиркой этой машины. И тоже как бы как участник этого ДТП можно объяснить вот это вот поведение, о котором вы сейчас говорили, в принципе, шоковым состоянием, поскольку, собственно, но ну, ее автомобиль тоже попал в ДТП, хоть и виновник был а ее автомобиль ДТП. Вот такая вот критика, которую вот вы сейчас сказали, и которую сейчас мы видим в социальных сетях. Не кажется ли вам, что это что-то вот из разряда такого левачества, подогревания настроений, когда вот, а, бедные, там, да, ну, условно говоря, бедные, априори не любят всех там известных и богатых? А, нет, это вообще никак не левачество. Вот Когда мы просто бы сказали, что кто-то богат, потому что вот человек заработал эти деньги честным капиталистическим трудом. Так и вопросов бы не было. Но это же все кремлевские деньги за потворствование путинской преступной политики. Так это совершенно другая ситуация. Это вообще не левачество. Окей, okay, спасибо за мнение. И теперь я бы хотел закончить уже вот последней такой совершенно другой историей. Сегодня вот такой таблоид британский The Sun да, написал о том, что у них есть информация о том, что на самом деле Россия украла технологии производства вакцины AstraZeneca и на основании этого создали вот вакцину как раз-таки Спутник. Подтолкнет ли это как-то? большей вакцинации со стороны российского общества. Ну вот если они прочитают эту статью, поверят тому, что спутник-то действительно создан по европейским технологиям, значит, можно доверять. То есть, по, по, А побудит ли это россиян вакцинироваться? Я думаю, нет. Я думаю, мало кто в это поверит, потому что это совершенно неправдоподобно звучит я думаю, что это, это во-первых, несложно проверяется нужно проверяется, как работает Астразен и как работает спутник я просто не медик, но просто технически же понятно, что это разные вещи, это несложно проверить я думаю, что это какой-то вброс или проплачено российской пропагандой, может быть но у них совершенно странные методы работы с населением потому что я не думаю, что народ будет больше прививаться, что мы видим что вакцинация себя не оправдала более того, несмотря на то, что ковид свирепствует, я не вижу, чтобы люди предпринимали какие-то меры по безопасности и чтобы носили маски, даже так как год назад их еще меньше носит и перчатки вообще никто не носит. В общем, все это выглядит так, что по большому счету все опущено на самотек, к сожалению. Вот я, кстати, тоже, я вообще не любитель конспирологии, но когда я прочитал вот эту новость, у меня одна из первых мыслей, которая родилась, действительно, может быть, это такая многоходовочка со стороны России, чтобы таким образом вызвать доверие к вакцине «Спутник». Да, довольно глупо, и главное, что ее цель, судя по всему, не здоровье и безопасность населения, что вакцины бесполезны, они, я думаю, сами об этом знают, им нужно продать свой залежавшийся товар. Но здесь так совсем, с идеологиями, не продают залежавшуюся идеологию. Теперь они будут продавать залежавшийся какой-то мутный раствор. Что ж, Алина, спасибо вам большое за то, что поговорили с нами на все вот последние, главные обсуждаемые в социальных сетях и в медиа новости, связанные так или иначе с Россией. Вам спасибо. А писатель, политик, поэт Алина Витухновская была сегодня гостем канала форума Свободной России. Поговорили и про Навального, и про Нобелевскую премию мира, и про аварию с участием Ксении Собчак. Я, Дмитрий Семенов, на этом прощаюсь с вами. До следующих выпусков.